Например, дубликаты страниц, дубликаты title или даже одинаковый title и description на одной странице. Нажмите на любую из ошибок, чтобы открыть список страниц, где она была найдена. Кстати, одновременно с проверкой дубликатов вы еще и дополнительно проверите, корректно ли заданы инструкции индексации. Ведь мы покажем ошибку дубли только для тех страниц, которые являются каноничными и открыты к индексации.